Людей бить я не люблю. Я ну якобы человек обученный. Я могу уебать так? Ну, хоть я и дохлый, худой, да. Ну я занимался нахуй секцией ёбаной, блядь, с этой баной кикбоксингом, блядь. баной секцией бить людей. Да. Я, блядь. Ого! Ты умеешь другой фокус делать. Да, я умею другой фокус mm -hmm. делать. Стирать мой диван.